Портативный станок MR13Q является специальным станком и предназначен для заточки спиральных сверл, работающих по листовому материалу. Этот простой станок позволит быстро и с высокой точностью до 0,02 мм восстановить режущие кромки и геометрию изношенных сверл диаметром от 4 до 4 мм. Компактные размеры и малый вес позволяют использовать его стационарно или перенести в необходимое место, повысив оперативность работы. Для приведения станка в рабочее состояние достаточно поставить его устойчиво на горизонтальную поверхность и подключиться к сети 220 вольт. В комплекте со станком поставляется цанговый патрон, комплект цанг и шестигранные ключи. На станке установлен заточной диск CBN, предназначенный для заточки сверл из быстрорежущей стали. Дополнительно можно заказать заточной диск SD, предназначенный для заточки твердосплавных сверл. Перед заточкой сверла необходимо произвести сборку патрона. Для этого из комплекта нужно выбрать соответствующую по размеру цану. Ее необходимо зацепить за выступ в корпусе патрона, стороной имеющей короткий конус, ставив патрон под углом 45 градусов. Затем на корпус патрона поверх цанги надевается головка патрона и слегка наживляется. Сверло вставляется в цангу и пока не затягивается. На калибрующем устройстве нужно покрутить головку по часовой стрелке до упора. Потом покрутить против часовой стрелки до метки соответствующей размеру сверла. Патрон вставляется в гнездо калибровочной стойки. Головка патрона поворачивается по часовой стрелке до упора. Сверло прижимается передним концом в стенку и поворачивается по часовой стрелке до касания ограничителя режущей кромкой. Поворотом корпуса патрона по часовой стрелке сверло окончательно фиксируется, патрон извлекается из гнезда. Убедитесь, что режущая кромка установлена параллельно проточке на головке патрона. Проверьте положение продольно-поперечного суппорта. На обоих шкалах должно быть значение 0. Одновременно заточкой режущей кромки формируется центрирующее острие и происходит затылование, затащивание по задней поверхности с образованием заднего угла. Включаем станок и ждем пока вращение двигателя станет стабильным. Аккуратно вставляем патрон в эксцентриковое гнездо, находящееся в вертикальной стойке. Проточки на головке патрона должны совпасть с выступами эксцентрикового гнезда. Слегка покручиваем патрон влево и вправо, пока звук заточки не исчезнет. После этого поворачиваем патрон на 180 градусов, повторяем ту же самую операцию для заточки другой профиль. Произведя регулировку положения продольно-поперечным суппортом, можно изменить размер и форму заточки. Для подточки поперечной режущей кромки нужно ставить патрон со сверлом в ближнее гнездо на горизонтальной полке. Проточка на патроне должна встать напротив штифта с центриком. Осторожно покручиваем патрон вправо и влево, пока звук заточки не исчезнет. После этого приподнимаем патрон, поворачиваем его на 180 градусов и повторяем ту же операцию для заточки другой кромки. Для формирования второй плоскости на задней поверхности нужно вставить патрон в дальний приемный узел на горизонтальный пол. Проточка на головке патрона должна попасть напротив упора. Патрон нужно подержать для исчезновения звука заточки. Затем немного приподнять патрон, вернуть его на 180 градусов и повторить операцию для заточки с другой стороны сверла.